Но мне кажется, главный проверочный вот вопрос для себя, если вот хочется открыть и не знаешь, там, да, нет, настолько ли это мне кажется важно, что я готов потерять все. Вот для меня это прям под вот базовый проверочный вопрос, потому что когда ты мечтаешь, ну так, сидишь дома, там у меня будет кофейня, я такой вечером с тортиком иду, там еще мне цветы подарили, ну, все классные, ну, просто вот, вот, вообще беспричинно. То есть ты представляешь фантазию к себе таким сортиком с тортиком и со вкуса, ну, как бы вот такой вот. А мне кажется, вот по честному, если представляете, если я все это сделаю... И черт возьми, у меня вообще ничего, не, ну вообще, вот, кроме долгов, ничего не останется. Мне это кажется настолько важным, что я готов все равно попробовать. И вот ну, для меня далист да, настолько важен, я считаю, что да, я была готова остаться, ну, в минусе, в разных смыслах слова, да, потому что это важно. И вот поэтому я, наверное, не понимаю, как вот для себя не понимаю, как работать на работах, которые там, только финансовые, а как продавать картошку. Я не люблю картошку, у меня нет взаимности в этой точке. И, ну, как бы, я не понимаю, как, как, как, как торвать картошкой. Мне не хочется, да, мне как бы, там мне скучно. Мне кажется, о, Боже мой, мешки. Ну, я вижу минусы, да, я вижу проблемные точки и мне как бы не весело. И я не готова разориться на картошке, как бы нет. А вот ну, Лиседове тоже не готовы разоряться. Да? Мне кажется, проличный вопрос: ну, вот, если поют все очень плохо, как бы, это стоит того или нет? Вот, вот это хорошая точка.